Подвести раз попросил меня, дружок. Дал я Гарри, так что покраснел движок. Вроде тихо он сидел и не дрожал. Сзади все сиденье сволочь обдристал. Да-да, Ну что ж, всем добра, ура, игра Приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег Он же Scratch, начинает играть в мотоцикл Механик Симулятор Ну, думаю, название этой игры говорит само за себя Ну и в сегодняшнем видео я продемонстрирую Геймплейчик, сделаю некий Обзорчик краткий такой, знаете, да С прохождением небольшим А ты, зритель, сделаешь для себя определенные выводы Стоит ли тебе играть в эту игрушечку Или же нет? Ну и как обычно, пока ты смотришь Не скупись, пожалуйста, поставь лайкос под данный видос Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну и взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Такими, например, как мотоцикл, механик, симулятор и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Нам предлагают сразу же ввести имя игрока. Естественно, вводим, выбираем имя и стартуем. Ну что ж, мы выберем, ребят, нормальный режим. Для обзорчика нам пойдет. Ну и давай, конечно же, пройдем обучение. Это даже еще будет лучше. Ну что ж, пришло время почувствовать себя в шкуре мотоциклетного мастера. Возможно, даже нам получится покататься на каком-нибудь байке Так, ну что ж, откройте меню Значит, у нас левая кнопка мыши или правая Ага, правое колесико Ну, все, в принципе, так же, как в кар-механике Симуляторе практически, да Я думаю, что игру делали те же самые разработчики А может быть, какая-нибудь дочерняя а, компания Так, ну что, значит, мы находимся сейчас в гараже И давайте начнем с первого задания Нажмите tab, чтобы открыть а, планшетик Давай заглянем на почту И посмотрим, что у нас там за заказик-то подвезли Ну что ж, первое задание Добрый день! Поздравляю вас с открытием собственного дела Быть механиком, наверное, здорово Во время последней поездки у меня спустило переднее колесо Отремонтируйте его, пожалуйста Также нужно проверить уровень масла Ну что ж, давайте возьмемся уже мы за этот заказ Цели передняя шина и масло Здесь ниже показывают, сколько мы за это бабосиков получим И сколько, я так понимаю, экспириенса нам Дадут. Ну что ж, закрываем журнальчик и начинаем уже приступать к делу. Так, в, в, в левой части экрана отражается ход выполнения текущей задачи. Подойдите к мотоциклу и начните работу с передней э шины. Так, ну что ж, вот он мотоцикл. Ой, какой красавец, ты только посмотри, ой, какая красотища. Блин, вот бы мне такое, а? Я бы с удовольствием с ветерочком покатался, лишь бы голову не, не оторвало и нормально. Так, ну что ж, давай попробуем провести диагностику передней э шины. Для этого нажмите на левую кнопку мыши. Так что мы здесь видим На первый взгляд все вроде нормально Но где-то есть какая-то проблема Я так понимаю, да На переднем крыле Удерживайте левую кнопку мыши на переднем крыле Где у нас переднее крыло? Вот оно Надо еще, надо еще уметь отличать крыло от колеса Да, вот у нас крыло Нажимаем Что здесь не так, я не пойму Нажимаем, ага, вижу Ага, надо разобрать, я так понимаю, демонтаж Демонтаж осуществляется простым нажатием На вот эти вот болты Кстати, можно повернуть, если неудобно с этой стороны крутить Давай, вот эти еще парочку Болтов, сейчас мы открутим Отличненько, крыло отошло А дальше что нам нужно сделать? Подсказочки Вы где? Нажмите на переднем крыле, чтобы Начать, ну это я уже сделал, а дальше-то что? На переднем крыле, значит, это я уже демонтировал Смотри, какая обалденная тут решеточка Стоит, я сначала не понял, что это такое Здесь за шарики такие интересные Офигеть просто Так, ладно, хорош пялится на мотоцикл Надо бы его починить, иначе нам клиент просто-напросто так денег не даст Наверное, нужно сначала открутить колесико, да, я так понимаю Вот здесь, наверное, нужно разобрать Отлично, наконец-то до меня доперло, что еще вот эту вот запчасть нужно открутить Давай так и сделаем, да Здесь мы тоже откручиваем аккуратненько Также мы сделаем то же самое, я так понимаю, с другой стороны, или же нет? Или достаточно только с одной стороны, нет? Вот тут, по-моему, тоже еще один болт есть или мне кажется? Ну-ка, давай вот это тоже открутим Так, ура, с первым заданием мы справились Теперь можно, за... Теперь можно снять правый зажим Так, ну что ж, где у нас правый зажим? Вот это, я так понимаю, зажим у нас или что? Ага, отлично Получается, ребятки, получается Я думал, все гораздо сложнее, а тут все интуитивно И достаточно просто Из меня, конечно, механик такой себе, да? Но мне интересно ковыряться вот во всех вот этих вот и мотоциклах, машинках и так далее Чтобы узнать их устройство в деталях, так сказать. Отлично, займемся тормозами. Для начала демонтируем тормозной суппорт. Вот это, что ли, тормозной суппорт или что? Или я ошибаюсь? Или вот это суппорт тормозной? Похоже, вот этот суппорт у нас тормозной, если мы уж с него начали демонтаж. Так, Как, Блин, я думал, гораздо проще можно будет покрышку снять с колеса, просто взял, оторвал. А здесь реально, ребятки, как в жизни. То есть нужно сначала демонтировать все детальки, пока там доберешься до основной. Давай теперь вот эту часть мы куда-нибудь уберем. Тормозной диск. А, его куда-то надо удалять? Нет? Так, или я, не, или я до сих пор... А, вот он, тормозной суппорт. Отлично, суппорт мы убираем. А, тормозной диск. Так, или подожди, там что-то начнем с тормозных колодок. Сначала а, эту. Где она? Мне пишут про тормозные колодки. Где она? Где-то она внутри, смотрите, находится. А, вот она, вот она. Что ж ты будешь делать? Вот же тормозная колодка передняя. Есть такое дело. Тормозная колодка левая. Ага, теперь можно заняться тормозным диском Блин, я, ребят, все время спешу Оказывается, тут вообще полностью надо все снимать Наконец-то снимем переднее колесо Ну все, ребят, наконец-то мне удалось все-таки это сделать Наконец-таки я до этого допер благодаря подсказкам Блин, я не знаю, если б не обучение, что бы я делал в нормальной этой игре Отлично, воспользуемся шиномонтажным станком Нажмите SQ, так, где у нас шиномонтажный станок? Вот этот, я так понимаю И давай попробуем, а, выберем действие Разобрать колесо Так а вот она у нас колесико. Или вот это, вот, короче, сюда нажимаем просто, да И смотрим Устанавливаем мы на машинномонтажный станочек колесо И смотри, каким реалистичным образом У нас отделяется покрышка От вот этого самого диска Отлично, что теперь, когда процесс разборки завершится Нажмите левую кнопку мыши, точнее правую И заберите колесо Так, взял вот мы и закончили первую часть этого задания, теперь зайдем в приложение магазин, купим новую шину, нажмите тап, чтобы открыть планшетик, как хорошо, что не надо бегать до компьютера Так, ну что, смотрим, магазин, заходим в магазин, мне нужно кое-что прикупить, выберите марку Urban Night Choppers, где он? Urban Night Choppers, ты где? А, вот же он, да, давайте-ка посмотрим и теперь выберите справа тип мотоцикла. Так, а какой у меня тип мотоцикла? Ну, у меня вот этот, который с решеточкой интересный, я ее запомнил. Так, ну что, выбираем, что нам нужно? На экране отобразится список запчастей, которые можно установить на мотоцикл выбранного типа. Найдите переднюю шину классика и купите ее. Так, передняя шина классика, подожди, давай посмотрим. А где у нас шины? Колеса, колеса, аксессуары, во, колеса. Задняя шина, передняя шина классика, но по мне, как по мне, так вот эта вот мне шина сейчас нужна Стоит она, значит, 79 баксов Подсказок тут, кстати, не особо никаких нет, вот в этом магазине Нужно именно ориентироваться на название а, того, что мы снимаем Передняя шина классика, давай, покупаем ее Отлично, теперь нажмите Escape или ЖТАП, чтобы закрыть планшетик И продолжим, я так понимаю, сейчас монтировать надо колесо наши На монтажном станочке Ну что ж, давай попробуем монтируем Каким же образом у нас происходит а, монтаж Разобрать колесо Теперь жмем мы собрать колесо Так, переднее колесо, да Кладем, значит, диск, кладем переднюю шину И наш с вами станочек Начинает заниматься своим делом Он собирает в автоматическом режиме Это чертово колесо Мне даже держать руками ничего не понадобилось, друзья Офигеть просто Так, ну что ж, забираем колесо забираем, да, его себе в инвентарь, у нас есть, кстати говоря, инвентарь какой-нибудь? Да, вот это наш инвентарь, это то, что мы сейчас сняли с нашего мотоцикла, вот оно крыло, вот, пожалуйста, у нас переднее колесо, вот оно значит, покрышка старая, которую мы сняли, изношенная, также здесь суппорта Ну все, короче, у нас в инвентаре на кнопочку И. Также мы можем посмотреть в деталях на тот или иной предмет, если мы на него просто будем наводить вот таким вот образом долго. Так, ну что ж, ладно, этим, значит, мы а, разобрались. Закрываем все это дело и пойдемте уже поставим. Понадобится балансир балансировочный станок. В поисках балансировочного станка я вышел на улицу. Посмотрим, как же выглядит наш гараж а, снаружи. Это вот такой вот типичный гаражик просто-напросто. Выходя, значит, из своего гаража, мы попадаем во двор, я так понимаю, своего вот этого домика, своего участка. Но мне, по сути, здесь нечего, и балансировочный станок явно надо искать внутри этого помещения, а не снаружи. Вот, магазин мебели, мне же надо его сначала купить. Что ж такое-то, а? Я уже пошел искать. Я думал, он у меня вообще-то бы есть, как бы, да? А мне, оказывается, надо его еще и прикупить Ну что ж, выбираем балансировочный станок А где? Устройство И тут сразу же мне подсказывают, где этот балансировочный станочек-то находится Выбираем его И у меня денег-то хватит, я что-то не понял 6000 баксов, что-то у меня какой-то нормальный такой баланс 6 тысяч баксов, нифига себе у меня еще на балансе. Так, ну что ж, выбрали мы, значит, станочек, и теперь нажимаем пункт инвентаря для того, чтобы его разместить. Ну что ж, давай-ка посмотрим, где у нас этот э, станочек-то находится. Вот он, ребят, балансировочный станочек, давайте попробуем его установить. Вот сюда я его, наверное, и размещу. Тадамс, есть такое дело. Так, ну что ж, балансировку давайте используем уже. Что нам надо сделать? Отбалансировать колесо Есть такое дело Выбираем колесико, оно у нас автоматически попадается сюда И мы ждем Когда оно у нас закончит свое действие Берем колесико и теперь вернемся к мотоциклу. Ну что ж, давайте попробуем поставим это колесик сюда. Стоит всего лишь жмякнуть, и у нас уже, смотрите, отобразилось, куда мы будем его устанавливать. Ну что ж, поехали, ребятки, собирать. Вы помните, как было при разборке? И лично я уже подзабыл, поэтому, надеюсь, нам сейчас обучение в этом а, поможет. Давайте установим наше новое переднее колесо на место. Для этого удерживайте на его полупрозрачном изображении. Так, и выбираем колесо. Да, проекцию мы видим. Нажимаем на нее просто на левую кнопку мыши и выбираем отсюда, собственно, наше колесико. тадамс Наконец-то! И тут же сразу нам представ... И тут сразу, смотри, нам подсказочки высвечиваются. Вот этим голубеньким подсвечиваются те недостающие детали, которые уже можно поставить. То есть мы можем поставить уже и переднее крыло, закрепив его сюда. Есть такое дело. Ну и, соответственно, завернув все болтики на место. Да, не должно быть такого, чтобы у нас где-то болтиков не хватало. Все болты должны быть на месте, механик. Не забывай про этот важный элемент-момент. Далее нам предлагают поставить обратно тормозной диск. Выбираем тормозной диск Далее у нас, значит, идут тормозные колодочки Раз, колодочка с этой стороны И так, подожди, не вижу я в другую колодочку Если вдруг что-то не видно, можно приблизиться на ролик Отличненько С другой стороны ставим тормозную колодочку Дальше суппорта давай поставим Раз, есть такое дело Надо, наверное, прикрутить его или что Или пускай так болтается Надеюсь, не отлетит с дороги. Давай прикрутим уже, нормально все сделаем мы же все-таки специализированные чуваки-то в этом деле прошаренные. Мы знаем, как надо, чтобы было правильно. Правильно? Знаем, как нужно делать правильно. <с flavored> так, давай сейчас все закрутим. Достаточно пока медленно крутит у нас болты наш персонаж. Но ну, я так понимаю, как у нас в кармеханик симуляторе, это со временем все можно будет прокачать, раскачать. Сейчас после первого выполненного задания, я так понимаю, нас обучит а зам каким же образом можно прокачивать свои скиллы. Так, ну и вот этот болтик тоже закручиваем по бам есть такое дело, ставим, значит, переднюю ось Вот она тоже у нас здесь, закручиваем ее, прикручиваем все Ничего не забываем Так, с этой стороны мне предлагают э, поставить, значит, фиксатор тормозного суппорта Есть такое дело Да, если вдруг вы что-то забудете, вам игра все равно подскажет То есть не нужно надеяться только лишь на свою смекалку Ну и на нее тоже нужно надеяться Теперь найдите крышку масла заливной горловины. Так, секундочку, где у нас крышка? На этом мотоцикле, где? Давай искать крышку. Колесом поставить. должна быть где-то крышка масла заливной горловины. Блин, если бы у меня был такой мотоцикл в личном пользовании, я бы вообще без проблем знал, где эта крышка находится. Но вот сейчас у меня небольшие проблемы, я не могу понять, где ее искать. Где эта крышка? Кто-нибудь мне подскажет, нет вообще, где эту крышку найти? Как оказалось, друзья, это не такое простое занятие, даже найти крышку масла заливной горловины у меня на это ушло немножко, немного не. Мало времени. И все-таки, черт возьми, я ее нашел. Говорю, не каждый день приходится кататься на таких мотоциклах, да, и не каждый раз приходится заливать масло в них. Но все-таки, вот она, черт возьми, эта крышка. Будь она неладна, нашел я ее. Давайте мы сейчас сделаем все-таки то, что задумали. Давайте снимаем эту крышечку. И мне надо сейчас каким-то образом, наверное, залить туда маслица Нажимаем мы, значит, на, на левую кнопку мыши и начинаем залив Отлично, теперь удерживайте тоже левую кнопку мыши для того, чтобы налить э, масло Да, для наклона канистра. ага, вот я там вижу уровень заполняется, да Оп, полностью налили мы масло, да Пока не увидите символ максимального уровня масла После выполнения задачи выйдите из режима приближения, нажав на Escape Отлично, ну что ж, осталось только закрыть крышку так, замену масла мы сделали. Давайте крышечку за... Подожди. Что это такое? Хорошая работа. Если вы закончили сборку мотоцикла, на нем можно прокатиться. Так, подожди. Давай сначала мы закроем крышку, а потом уже прокатимся. Монтаж, сборка. Ставим мы, значит, крышечку на место. Есть такое дело. И давай попробуем прокатиться. Нажимаем на тап, чтобы открыть планшет, а потом затем выберите приложение карта. Так, не понял я. Что ж, мне предлагают прокатиться, опробовать данное устройство Я с удовольствием это сделаю Давай-ка посмотрим, куда можно нам э, скататься Используйте это приложение, чтобы путешествовать по разным местам Выберите порт, э, пункт назнач назначение мотоцикл, над которым вы работали в ходе задания Если вы установили не все запчасти, вы получите уведомление Ну я вроде бы все установил запчасти Я ж матерый механик мотоциклов, поэтому вперед, давайте сгоняем в порт Итак, ну что ж, вот оно настало время истины И теперь я себя испытываю Таю, как настоящий хардкорный байкер. Погнали! Сколько мы можем выжить из этого чопера, я не знаю. Сейчас проверим. Так, 70-80 километров в час полет нормальный. Главное, нам не вписаться в какую-нибудь э, стену. Так, куда ехать-то? Куда ехать-то? Я не понял. Где карта? Куда? Куда поворачивать? <laughs> да, вот такой, друзья, из меня ездок, конечно, никакой. Я не знаю, куда здесь можно повернуть. Просто так давайте покатаемся Ускорьтесь, это понятно АД, задний тормоз Есть такой, да, понял, где задний тормоз Давайте покатаемся как следует Так, ну-ка, ну-ка, мы еще и летать, наверное, умеем Угу, отлично, а тут мы вмажемся Да что ж такое, прям как в ГТАшечке, да, врезался И мотоцикл свой потерял Так, как встать-то мне? Алешка, вставай давай Ну что развалился-то, а не время сна Как сесть обратно мотоцикл-то, не знаю Возобновить, управлять, задний перезапуск мотоцикла А, я понял, Что ж, давайте попробуем еще немножечко Потренируемся, перед вами бесплатная тестовая площадка Здесь можно испытывать мотоциклы Нажмите тап, используйте приложение карта Чтобы вернуться в свой э, гараж Ну-ка давай еще раз прокатимся Мне хочется с огоньком и с ветерком Как следует, что я зря что ли сидел Карпел над этим устройством а так ни разу и не прокатился, нехорошо это Так, давай, сейчас выживем по максимуму из этого монстра Так, 90, соточку, смотрите, уже вжимаем, отлично Полет хороший, блин, но вот тут вот уже надо притормозить, иначе стеночка нас ждет Какой он, ребят, не у... сложный в управлении А, ни разу вообще таких не катался, я в жизни в своей, да? Ну, вот тут в игре, я понимаю, что очень сложный, он тугой в управлении Этот чоппер, блин, хочется под по трамплинчиком попрыгать по каким-нибудь но что-то как-то пока а, не получается. Давай-ка сейчас мы вот с этой стороны это сделаем. Сейчас, сейчас, сейчас друзья, покажу вам пару финтов, да, от неопытного механик-симулятора. Что-нибудь да мы сейчас с тобой сделаем Давай поворачивай уже, может как-то получше Можно поворачивать на нем, нет? Ни хрена на нем получше не поворачивается. Так, здесь мы проезжаем, здесь хорошо, а вот туда я уже не въеду Придется здесь это место объехать Я хотел сюда заехать и оттуда выехать А давай попробуем на скорости Вот что-то мне подсказывает, что если я туда влечу на скорости То все у нас получится И мы влетим как надо Так, давай вот сразу оттуда сейчас заедем Последний, ребятки, заезд Давайте еще разочек, сейчас мы это сделаем Давай, давай, а как-то можно тебя поворачивать? не чтобы посмотреть с другой стороны Не вижу я других ракурсов Так, ну все, погнали, сейчас будут трамплины вообще жесткие Сейчас я тебе покажу, как надо тут правильно кота Но это все, на что я способен, к сожалению, да Пока что, как говорится, мой уровень мотоциклиста Не позволяет сделать большего Так, еще разочек, вот сейчас будет жестко Друг, смотри, смотри, как надо Вот так вот надо делать это Нифига себе, аж через две Перелетело, аж перелетел, смотрите, я через эту трубу Ну вот таким вот образом, короче, мы тестируем здесь технику, да, в этом мотоцикл-механик-симуляторе Все достаточно просто и а, прозрачно Ну что ж, давайте возвращаемся в гараж Также через планшетик это делается Вот он, наш гараж а какая карта, интересно, здесь большая, что-то не вижу Но, по походу, у нас всего лишь кусочек этой карты Да, больше я здесь не вижу Вот он, кусок и все возможные места, они вот, видишь, у нас тут обозначены Возможно, в процессе откроются еще а, куски карты Но это, ребятки, пока что не точная информация Так, ну что ж, идем обратно в гараж Протестировали мы нашу технику Ну что же, вы выполнили все части задания Мотоцикл полностью собран И теперь задание можно завершить Теперь зайдите в приложение почта на планшете Ну что ж, давай уже скажем нашему клиенту, что все в порядке Мотоцикл готов, можно забирать Завершаем задание Нажимаем на эту кнопочку. И по бамс мы перешли на следующий уровень. Как я вам и говорил, поздравляем! Вы только что закончили свое первое задание, вы заработали немножечко э, опытов, Опыта, кстати, похоже, у вас есть свободные очки опыта. Давайте откроем планшет и с помощью TAP выберем на нем приложение "Прогресс". Ну что ж, давай-ка выберем, посмотрим, как можно прокачать нашего механика. В этом приложении можно покупать навыки, чтобы в итоге стать супер механиком. Также вы сможете отслеживать свои успехи в освоении пассивных навыков. Чтобы купить доступный навык, нажмите на левую кнопку э, мыши. Ну что ж, мне только доступный на один навык, посмотрим за что он отвечает электронный мультиметр разблокирует доступ к электронному мультиметру все очень достаточно просто и прозаично Так, ну что ж, открываем, Ну у нас еще навыки остаются поздравляем, вы завершили обучение вот вам немного денег на покупки сейчас вы можете выполнять новые задания чтобы заработать больше денег и очков опыта, удачи, надеемся, что вам э, понравится, я надеюсь, что тоже, друзья, нам понравится ну и конечно, в первые впечатления достаточно положительные по данной игрушечке, графонии, как мы видим на уровне. Все достаточно. Модельки мотоциклов выполнены очень качественно и очень детализированно Ну и также можно покататься по городу. Можем покупать, я так понимаю, свои гаражи, улучшать их со временем. Да, покупать различное оборудование, как я сегодня продемонстрировал. И многое, конечно же, другое в этом симуляторе. От меня игрушечка получает 8 из 10 возможных баллов в своем жанре до да, симуляторов машиностроения, их ремонта. Да, ну немножко не тянет она, конечно же, до идеала. Но, конечно же, я думаю, что некоторые Люди поставят гораздо больше балл этой игре. А что ты, зритель, думаешь по поводу мотоцикл-механика-симулятора? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Мы с тобой непременно все это дело обсудим. Ну и также пиши мне, предлагай, какую бы ты еще хотел увидеть игру на моем канале. И, возможно, в ближайшее время она появится. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся. И услышимся. Продолжение, конечно же, следует.